Всем Фоксиком! Здорово! Собирайте Фокси! Сегодня мы играем в игру, которая называется Грэнни 3. точнее чем продолжаем. И давайте мы попробуем, наверное... Убежать... Заб... Не, давайте... Попробуем сбежать от Гранпа. Да? Нет, я не знаю. Блин, интернет не отключил. Заскнись на. День первый. Извиняюсь, что я на пять дней снова отсутствовал. У меня были свои серьезные дела. Сейчас мы Снова мы выбираемся. Так, я уже открыл дверь. Давайте дальше открывать. Это займет дофига времени. <сhistoire> <Non>. <сhistoire> <ne>. <сhistoire> давайте снова... Нет, не давайте. Давайте мы пойдем наверх. Однако, мы пойдем наверх. Как говорится, однако, до свидания. Открывать. Где спал этот хряк? Старый хряк вонючий. Блин. Не ссыкало. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Не ой ой ой ой то игра то кошка чё дальше дед не надо пожалуйста ну только не, не понял <с> какой это лак был недавно игра обновилась это что наверно вот берем нет. Итак, день второй. Ой, стоп, что? был уже день первый, Вот the, what, и вот? the hell? Какого чёрта? был уже день Это, второй, да? По-моему, нет. Если не ошибаюсь. Но если я ошибаюсь то, отправьте меня. <с seven> Но я реально не ошибаюсь, был уже день второй. По идее должен был. Сейчас почему-то день третий. Кого не знаю. Ну ладно, идем дальше. А, -а, -а, -а блин, да твою же мать! <с eight> я напугался. В кавычках. Вы что все такие страшные. что-то? ждем его старый пердун ты где да господи ты блин отвлекает меня День четвертый. Я, я не понимаю. Как, какого фига? От меня мясо уже кровоточит. Разрабы, почему мне по сто раз приходится открывать вот эту вот фигню? Реально, почему? Делайте так, чтобы я по сто раз не открывал. Я пошел, я пошел, пока, пока, пока. Я пошел. Мы на лифте куда-то едем а куда я не знаю На третий этаж Нет! Нет? Не понял What the hell you? Let's just lay mm -hmm. Да, от меня Английский очень Как от меня Горок Да mm -hmm. Сутка 2020 От меня В ноль Пойдем-пойдем, и куда. What the fuck? Не, Серьезно. твою же мать отвали от меня? Здесь не спрячешься. Приятно сказано. Вот чего баба. Закрой дверь. Вы это видели, как дверь баганулась? Что сегодня происходит? Не знаю. Мне на второй этаж срочно надо. Что-то добавили. Ты Нет, нет, нет, так так так нельзя это петь по дисквалификации аккаунта что я сказал не знаю про русский язык подучить нафига я мишку взял блин куда не понял какого Что за. Я не знаю. Только наверху. Я не хочу наверх идти. Где угодно может быть. Что за. Дед, я спрятался. Меня не видно. Правда же? Глухо не мой. Да, я спустил горшок. Не знаю зачем. Внимание, я нашел какой-то ключ можно я сам туда залезу и утоплюсь Полагает. Вроде все нормально, интернет Най! Я не знаю, вы пишите, ставьте лайки и подписывайтесь. Ладно, наверное, всем пока я устал. Ну, скажите, ну, на 11 минут как-то не очень, да? Дед! А дед! Что же ты мандет! Ты мандет! Я спрятался от него. Я от него удрал. комнату все было эй ты Так, по-моему, здесь, да? Да. Я вообще так устал, блин. У меня сейчас ночь... Ну, как сказать, ночь. Вечер. 11 вечера, это же вечер, да? Не знаю. Напишите в комментариях, а ты тогда третью часть. Чтобы я прошел вместе. С этими дураками, ну, чтобы я прошел их вместе. там, какой-нибудь, ну, чтобы на нормальном, не знаю. Или в не знаю. Предынат инфанген, пытался записать, но, В она у меня не записалась, к сожалению. Что за блин. последний день вот ребятки давайте надо на этом попрощаемся последнем где да да легко сказано так вот я и говорю фреды на инфанге пытался записать не получилось раз 10 наверное Может, 100 да да господи иди все ушло немало Интересно, что в этом море давайте прыгнем кто хочет чтобы я туда прыгну все я труп Пожалуйста, <звы> я... Ну вот и все, ребятки. Мы поиграли в игру, которая бы называлась Грэйни 3. Но если хотите, чтобы я прошел их... <звы> Если вы хотите, чтобы я прошел их, этих двух старых стариков, обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, рассказывайте своим друзьям и обязательно, чтобы актив не упал, чтобы просмотры не падали, переподпишитесь. Да, закручно! Просто говорю, переподпишитесь. Берете, отписывайтесь и подписывайтесь заново. И колокольчик не забудьте. И все на этом. Всем счастливо. Всем удачи. И всем пока друзья.